Добрый день, сегодня поговорим о сроках отмены судебного приказа. Как ранее упоминал, сроки отмены судебного приказа бывают двух видов – 20-дневный срок и 10-дневный срок. 20-дневный срок предусмотрен частью 3 статьи 123.5 Кодекса административного судопроизводства. Посмотрим данную статью. Итак, вот часть 3 статьи 123.5 Кодекса административного судопроизводства. Копия судебного приказа в течение трех дней со дня вынесения судебного приказа направляется должнику, который в течение 20 дней со дня ее направления вправе представить возражение относительно исполнения судебного приказа. Как видим, срок для подачи возражений на судебный приказ составляет 20 дней. Срок начинает исчисляться со дня его направления. Таким образом, если судебный приказ был вынесен на основании кодекса административного судопроизводства, то срок на подачу возражения составляет 20 дней и данный срок начинается с даты отправки судебного приказа должнику, то есть с той даты, когда помощник судья отправил вам судебный приказ. Десятидневный срок для отмены судебного приказа, он является наиболее распространенным, поскольку именно на основании норм ГПК больше всего выносится судебных приказов в отношении обычных граждан. Десятидневный срок предусмотрен статьей 128 ГПК РФ. Перейдем на нее, чтобы посмотреть первоисточников. Итак, в статье 128 ГПК РФ говорится, «Судья в пятидневный срок, со дня вынесения судебного приказа, высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет предоставить возражения относительно его исполнения». Таким образом, из данной статьи видно, что должник имеет право в течение 10 дней с момента получения судебного приказа представить свои возражения относительно его исполнения, иными словами, подать возражение для того, чтобы мировой судья отменил судебный приказ». Как видно из данного определения, 10-дневный срок начинает свое течение с даты получения судебного приказа должником. То есть это общее правило. Как только вы получили судебный приказ, расписались за него на почте, либо у самого мирового судьи, с этого момента начинает капать 10-дневный срок на подачу возражений для отмены судебного приказа. Нужно также понимать следующий момент, что 10-дневный срок на подачу возражений для отмены судебного приказа начнет капать, даже если вы не получите данный судебный приказ, поскольку согласно действующего законодательства течение срока начинается также со дня истечения срока хранения судебного письма на почте. Иными словами, что это означает, если вам был направлен судебный приказ, но вы его на почте не получили, то данная почтовая корреспонденция будет храниться в почтовом отделении 7 дней. Именно столько дней хранится судебная корреспонденция. По истечении 7-дневного срока хранения данного судебного приказа на почте, в случае его не получения вами, почта отправит данное письмо обратно мировому судье. Именно с даты отправки данного письма обратно мировому судье, то есть с момента, когда истек срок его хранения, начинает исчисляться 10-дневный срок, в течение которого можно подать возражение на судебный приказ для его отмены. Из этого можно сделать вывод, что прятаться от получения судебного приказа нет абсолютно никакого юридического смысла, потому что даже если вы не получили судебный приказ, он все равно вступит в силу, и кредитор получит право на принудительное взыскание. Наоборот, как раз данные обстоятельства, которые определяют порядок исчисления сроков, говорят о том, что нужно любыми способами находить возможность получать данный судебный приказ и подавать соответствующие заявления и возражения для того, чтобы отменить его. Иными словами, тактика страуса, прячущего голову в песок, в данном случае неприменима, поскольку несет в себе риски, связанные с получением долга в виде принудительного взыскания суммы, указанной в судебном приказе. Покажу один простой способ, каким образом определять, какой срок 10, либо дневный либо 20-дневный срок действует в отношении судебного приказа, который вы получили. Обратимся к онлайн-сервису и посмотрим подсказки, которые здесь заложены. В частности, есть одна такая подсказка. Какое требование изложено в судебном приказе? Если вы посмотрите свой судебный приказ, в частности, мотивировочную часть, и увидите, на основании каких норм вынесен данный судебный приказ, то вы сможете определить срок в течение которого вы можете подать заявление на отмену судебного приказа. В данном случае вот стрелкой выделено, что данный судебный приказ вынесен на основании норм ГПК. Значит срок для отмены судебного приказа составляет 10 дней. Если бы вместо ГПК здесь был указан КАС, то есть, Кодекс административного судопроизводства, то значит, соответственно, если мировой судья не допустил никаких опечаток, а все правильно написал, то значит данное требование основано на нормах Кодекса административного судопроизводства и соответственно срок для обжалования ранения обжалования а для отмены судебного приказа будет составлять 20 дней в данном вопросе также нужно понимать что установленные сроки 20 дневные и 10 дневный исчисляются в рабочих днях иными словами для того чтобы определить какой срок заканчивается период, в течение которого можно подать возражение для отмены судебного приказа, в этот срок нужно учитывать только официальные рабочие дни. Таким образом, если вы получили извещение, в котором указано, что это судебная повестка, либо это другая судебная корреспонденция, срок хранения который составляет всего 7 дней, нужно идти ее получать, потому что если это судебный приказ, то, соответственно, нужно предпринимать действия для того, чтобы его отменить. В противном случае он вступит в силу и начнет безжалостно опустошать ваши карточные и другие счета, списывая с них денежные средства. В следующем видео поговорим о том, что делать в случае пропуска срока на отмену судебного приказа, в каких случаях пропуск срока является уважительным, а также поделюсь одним способом, который даже при отсутствии уважительных причин может быть рабочим вариантом для отмены судебного приказа, даже в случае, если вы пропустили срок и у вас нет никаких уважительных причин для его восстановления. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь данным роликом. Подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.